Доброе время суток, подписчики моего канала, а завтра уже миллионеры, и я Ганжин Алексей. Сегодня я хочу вас обрадовать, халявные деньги пришли, мой канал начинает выходить в топ, это чисто ваша заслуга, ведь только потому, что на нашем канале уже 34 702 подписчика, канал актуален и приносит доход, и начинает закупать рекламу, ознакомиться с которой вы сможете вот здесь вот, на стене канала. Спасибо вам всем, мои дорогие миллионеры, ведь без вас этого бы не было. Теперь в видео могут быть рекламы и пиар вашего канала. Будьте готовы к этому, ведь я хочу и на этом заработать. А потом сделать об этом видео с фишками, что и как, как договариваться о рекламе и так далее. Но для этого нужен опыт. Надеюсь, вы меня поддержите в этом, потому что это и вам будет полезно. А посему теперь на канале будут проводиться больше конкурсов с хорошими призами, а также супер-мега-круть. Трансляции на моем канале проходить будут по разным тематикам, где мы сможем с вами пообщаться и вы сможете задать вопросы вживую мне. И как я сказал, халявные деньги летят в ваши карманы. И карманы моим подписчикам. И не только, так как начинается масштабный конкурс под названием «Как заработать 1000 рублей». Конкурс «Разыгрываю 1000 рублей» и 3 пиар пиар-канала» бесплатно плюс 1000 подписчиков. Все, что нужно, это быть подписчиком канала. Хред. О котором я говорил в прошлом видео, автор делает реально полезный и ржачный контент. Нажать на подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления от канала сразу после этого. Подписаться на мой канал и также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. После этого вступить в группу ВК, вот сюда. Ссылка на все каналы и группы в описании. И все. И среди участников группы ВК будут разыгрываться призы рандомайзером, то есть программой. И победитель будет проверяться по выполнению трех простых условий быть в группе ВК и самое важное подписаться на два канала канал Хред и мой канал Ганжин Алексей. Окончание конкурса 12 сентября, то есть вторник. Если к этому времени на канале Хред будет больше тысячи подписчиков, то помимо того, что с помощью программы первому выбранному мы отправим 500 рублей, двум вторым 250 рублей и трем третьим PR их канала на наших двух каналах, то мы добавим еще плюшки, но это при условии, что после 12 сентября больше тысячи подписчиков на канале ХРЕД появится также теперь я буду проводить трансляции то есть стримы на моем канале и я смогу вживую с вами пообщаться вы сможете написать интересующие вас вопросы я последнее время не успеваю всем ответить потому что большой наплыв сообщений поэтому отвечу онлайн всем сразу на стриме так что не пропусти а его точной дате и когда он будет проходить вы сможете узнать в завтрашнем видео и я их выкладываю утром в 8 часов но чтобы в любом случае быть в курсе Тож мне подписаться на мой канал и на колокольчик, получить уведомления. Тогда ты точно не пропустишь эту информацию. И, кстати, чуть не забыл. Это не обязательно, но если вы хотите повысить свои шансы на победу в данном конкурсе и выиграть первые места, или же получить пиар своего канала, что я считаю ну реально крутым, то под видео этим в комментариях напишите, какую сумму денег вы бы хотели, чтобы мы в следующем конкурсе разыграли. И сколько у вас на данный момент просмотров роликов, которые вы сейчас смотрите. А второе, это зарепозить себе на стену это самое видео о конкурсе, чтобы быстрее и больше народа на канал Харьет подписалось и больше плюшек было в конце конкурса. Я думаю, это всем будет выгодно. Все, кто поставит лайк этому видео, будут успешными. Все, кто нажмет на подписаться, будут богаты. Ну, а кто нажмет на колокольчик, будут бесконечно счастливы. Всем спасибо, всем удачи и пока-пока.